Рассмотрим график функции косинус x. Для построения графика функции 1/3 косинус x надо выполнить растяжение графика функции косинус x вдоль оси ординат с коэффициентом 1/3. Абсциссу каждой точки исходного графика оставим прежней, а ординату умножим на 1 третью. Точки пересечения графика с осью x остаются на месте. Итак, график функции 1 третья косинус х построен.